он такой прикольный, гляньте как крутится, вообще прикольный спиннер на самом деле. Ох, где же желтобрю, Давненько его не видно, может тут куда какой-то комнатке? Ничего себе, вообще тут жуть, факелы нужно. Ух, проголодался, э, а ты тут что делаешь, желтобрю? Привет! Ну что, ж, будем сегодня делать? Ты, кстати, какой спинер спиннер вчера купил. У тебя тоже такой же? Да у меня такой же. У меня, кстати, не один такой же. У меня таких знаешь сколько? Сколько? 64. Не, себе, где ты много накупил-то? На, на рынке, на рынке. Где-то странно. Ладно, я на улицу что-то поделаю. Так, что будем делать? Он просто так быстро крутится, просто... По дешевке, так еще и большим количеством. Ну да, и конечно, спиннеры. Это, наверное, моя самая ну, любимая игрушка. Это, о, да? Давай. Какие у тебя там, сколько у тебя там? Давай куда-то заныкаем. У меня 64 спиннера. Сейчас я поделю спиннеры. Так, я просто не особо в математике хорошую. Вот. Держи, два спиннера тебе. О, спасибо, у три. Я их попробую сюда заныкать, вот сюда. Это спиннеры такие подарочные, лимитная коллекция. Спасибо. Идем куда-то их заныкаем, на всякий случай, вдруг <гас> Вот, смотри, смотри, что нашел, можем сюда их заныкать. Ну ты можешь какую-то взять и заныкать. Я вот сюда свои вот заныкаю. Вот, первая самая, пускай будут вот где-то здесь. Ты можешь свои заныкать, если хочешь. Кстати, да, у меня прикинь, у меня есть карта клада. Какая? Ну-ка. Вот такая. Я не вижу у тебя в текстуре рука. Опа-опа. Да. Опа. Ничего себе. Ладно, на, держи карту, веди, куда идти. Я тут особо не ориентируюсь. Идем. А -а карта идет сюда, на задний двор. Ничего себе тут красиво, мы, кстати, только недавно успели ехать. Один большой мак. Так, где мак, где мак? А, странно. Где мак один большой? Может, давайте то будем копать уже тут? Mm. Мне, мне кажется, это тут. вот это мак. Смотри, тут какие-то сгнившие красные вот эти лепестки. Да. Может, Походу здесь. А! Что это? Не знаю, давай где-то тут покопаем. <гас> Чего? Чего это? Ничего. Я? Ничего. Я, беру, я беру тупо. Я беру вот это. Что это такое вообще? Так. Ну-ка, есть вот а это. Да возьми эту эту штуку. О, а я тоже мелкий. Мы мелкие, мы мелкие походу стали. А это что? Уху, здоровый-то. Стой, ну-ка, ну-ка, давай я уберу. Не, если ты был больше меня, ты как Халк размером. Ой, ого, сколько у меня здоровья! Ничего себе! Пипец, я быстрый! А я буду мелкий. Бжух, такой быстрый, смотри. быстрый, быстрый. Что? Где ты? Стой, ты где? Привет? Я узле дерева, я возле дерева. Сейчас идут, идут, вот и вот я вижу тебя. Что? Ой, смотри, вижу. смотри. Сотри, сотри, сотри. Стой, стой на одном месте. Стой, ты мне стрельнуть хочешь? Да, на нее несёт урона, это безборище. Ну да. Видишь? Нет? Ну слушай, на самом деле эти костюмы очень даже крутые! Есть еще вот это прикольное! Да! Кстати, дай листок, может там еще есть какой-то клад? Хм. Держи! Давай! Ты хоть не особо разбираешься, сам говорил! Стой! Существа. Стой, дай почитать, дай почитать. Да, читай. Цитирую. Если вы оденете эти костюмы, за вами придут монстры Хаги-Ваги. А, да-да, я знаю, там в ютубе популярные какие-то чубрики синие, как Бенди. Может снять костюмы и выбросить куда-то? Странно это все, Уменьшись. Может в окно выбросить эти костюмы? Они уже пришли, походу. В смысле, вряд ли. Ну идем выглянем. <свист> Глянь, а! Кто это такие? Глянь, сколько этих! Ё-моё! Юшкины Макарошкины, их очень много. Что нам Почему делать? Они? Им пофиг на мои стрелы, они же очень сильные. Блайк спиннером попробуй дарить. Ай, ты в меня стреляешь? Стой, да держи, держи, держи. Ну, держи давай. оружие. Да я им ножом ничего особо не сделаю, они сильные очень. Я буду их бить, чем этим гитарой. Но их рожа вообще стрёмная. Я их ножом буду. По ногам. А ну пошли отсюда. Ты не подходи, а то они тебя могут руками утащить. <связь> О, одного убили. А где? Убили одного, у... да. У выпала. <связь> да блин, давай выйдем этим. Смотри, где они? Ну-ка. где? А? а! Они за мной бегут, Они за мной бегут! Подумаю, а ты где? Забегай, забегай. Тут все. Мы что? должны убежать с этого дома, наверное. А то они тут будут долго. Или мы их убьем. Проклятый дом. А они тут снова? Опять свои лепешки с костями там оставили. Мы еще должны будем тут все обследовать, друг. Стой, иди посмотри на... Давай я наверх посмотрю, может они там где-то забрались. Что они забрались? Они могут забраться, они же не тупые, их мало как-то стало. Ты где? Я смотрю, тут все исследуем. А? Их вроде бы не и нету. Сейчас ускорюсь, побыстрее, буду мелким флешем. Да нету их не нет. А, ух, ну, мне кажется, или мы наш дом не до конца исследовали? Наверное, нету, кажется... да. Каран здесь! Так я знаю! Или нет, я не знал. Так он открытый, чувак! Стой! Мы их можем сейчас заскамить. Где они? Вон они все толпятся возле двери. Сколько их? Они нас... Так, так, Бегут, заметили? Да они не пройдут! А вдруг они пройдут? А, еще одна половина с другой стороны дома была! Все, я их тут дубашу, ты да их примани туда. Угу. По пяткам этих гадов. Ну где они? Я не знаю, прям Какая-то они... какашка, Какая какашка и выпала. Что это такое черный уголь? Один на меня так смотрит, будто сейчас прям моментально прыгнет ко мне. Я боюсь подходить. Не надо подходить. К с... Да я тоже, я тут стою на террасе, выжидаю. А, он шел камней. Круто, он короче хотел... все, я еще одного вижу, министр. А еще один, слева от тебя еще один. Он на мне бьет? Так вот, ты видишь, еще один. Их Тро. трое. Их трое, И. я их вижу, ты где? Ты тут. Мы их должны убить. А а я, то... я упал, я упал, упал слезь. Ничего себе, ты быстрый. Что будем с ними делать? Можешь так большим? Попробуй их убить. Получилось бы еще. Я боюсь к ним даже подходить. Стой, я пока что отбегу, весь дом проверю, если У еще. У есть этот мячок? Нету. Я пока что отбегу, проверю если с другой я стороны дома. лежал. Да он там один был, кажется. Я сейчас с другой стороны проверю, если еще кто-то. Соседи, кстати, что-то ничего не видно, не слышно от них. А! Они побежали к тебе. Да? Они к тебе а, в... А? В этом. а что я тут оказался? Я ж куда-то бежал. Культурный. Что будем делать с ними? Не страшные, а уродливые. Желтобрик мы должны придумать, что с ними делать. Потому что так не может все закончиться. Как мы с ними будем сражаться? У нас слабое оружие. Вс же с временем мы-то их и убьем. Но это насколько это смотря какие они будут тупые. Если они будут умные, то вряд ли мы их ты. Помогайте твоих, эту парочку. А вы затимились. Попробуй стать большим и замочкарить Эти стрелы очень важны для меня, мне нужна хотя бы одна. Стань большим попробуй замочкарить их. Дотронься, удари их один раз. В смысле? А? Ну? можешь вынести. Давай я его приманю сюда. Ну сейчас. что, Ханиланевич? Иди сюда. А он, не... а, он тут перед пропастью. На кону моя жизнь, но мне все равно. Он Пора бы испытать удачу. Да он на меня. Огонь-то за мной? Нет. Хорошо, я побежал. Не надо? Слушай, ходил. какой был эпик! <свист> Давай, ты можешь тут прыгнуть? Чай с печеньем, что ли? Я тут, я тут. Uh -huh. Так, смотри, чтобы пройти тут надо как-то вот так вот. Так, опа, опа, про паркурить, про паркурить. Сможешь про? О, паркурист, паркурист, хорош. Мне еще первая как... попытка. Мне еще какие-то кости выпали, странно. Да пускай там будет. Мне, мне у выпал, какой-то активировал. Да это какие шаги а? лаги скорее всего. Ладно, давай попьем чай, что ли, отдохнем по кайфу. Да Нет. вот смотри, вот второй этаж. Ну да, может быть там в принципе Ай да Ай нет